Приветствую, мои любимые, с вами Елена Дегурова, Содружество Яркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз для Львов. А у Львов в будние дни недели на первый план могут выйти семейные дела и хозяйственно-бытовые вопросы. Ну, во всяком случае, в этих делах вы сможете точно преуспеть отношения в семье, складываются теплые, доброжелательные, вам будут готовы во всем помогать и уделять вашим инициативам большое внимание, поддерживать их. Также эти дни могут быть связаны с каким-то семейным торжеством, праздником. Возможно, к вам в дом приедут в гости родственники, и вы будете вместе с другими членами семьи хлопотать по поводу большого семейного застолья. Хорошее время для урегулирования хозяйственных вопросов, успешно идут ремонтные работы, будут относительно легко и быстро выполнены те дела, которые долгое время откладывались в некий долгий ящик. Ваше хорошее самочувствие – залог того, что вам хватит энергии справиться со всеми делами. А вот на выходных днях не исключены сложности со здоровьем. Опасайтесь нервных перегрузок, берегите зрение. В эти дни лучше не планировать бурной деятельности и хорошенько отдохнуть, отоспаться. Что же касается любовных отношений на этой неделе. Влюбленным ли вам стоит следить за внешностью и репутацией. Сейчас это верный способ удержать чужое внимание на себе. Если вы будете постоянно грустить и мониторить передвижение партнера, это не добавит вам обаяния, поверьте. А одиноким ли вам стоит чаще принимать приглашения в гости и на мероприятия, но не стоит увлекаться и забывать о предосторожностях. Выходные избавят вас от фактора, вызывающего стресс и дадут в руки сильное оружие обольщения. Возможно, исчезнет повод для ссор. И лучшие дни для вас на этой неделе это 22, 23, 27 и 28 января. И, конечно же, карьера и финансы для львов. Львы на этой неделе повысят уровень работоспособности в текущих делах. Старайтесь не откладывать работу в долгий ящик, не тратьте время на раскачку. Обязательно доводите до конца начатые дела. Это прекрасное время для завершения проектов, которые были отложены на какой-то неопределенный срок. Успешно поработают офисные служащие и возросшие интеллектуальные способности позволят усовершенствовать стиль и метод работы, сделав ваш труд еще более производительным. Я желаю вам счастливой недели, дорогие мои львы, и конечно же ставьте лайки, если вам полезны наши прогнозы, делайте репост, чтобы как можно больше людей увидели прогнозы и смогли быть, в общем-то, на чеку, если нужно их предостеречь где-то, ну, предупрежден, значит, вооружен, согласны. Для того, чтобы вы все вместе могли быть в курсе выхода нового прогноза, ответа на вопрос, прямого эфира или любого другого видео, которое мы выпускаем, подписывайтесь на наш канал, включайте колокольчик возле слова «подписаться», для того, чтобы вам приходило оповещение о выходе нового видео. А с вами была Елена Дегурова, Содружество Яркожителей. До новых встреч, мои родные. Пока-пока.